Я готов! Да! Да! Друзья мои, привет всем вам. Я Димас. У нас Антон, оператор сегодня, как обычно, в принципе. И для вас сегодня будет интересный момент, такое видео. У нас будет Versus Battle царделки и яйки. И это все будет, на самом деле, непросто. Они будут маринованные под пиво, для пива для водки, под водку ну и как бы для людей так что готовьтесь будем заполнять баночки пошел я за баночками а вот и баночки мы решили делать не в больших баночках как бы смысла нету у нас компания большая но баночки маленькие полгитра всего лишь мы яйца заранее отварили, весь процесс не показывали вам Яйца варить все умеют Google намерить там все есть И сарделки свежие, тоже будем их закрывать Для этого нам понадобится обычный для маринада специи. Это душистый перец, лаврушечка, перец с горошком И нашим сарделкам нужно будет гвоздичка Распределяем по баночкам наши специи Три, три, по три Как говорят, по две нельзя Возичка, ну, тоже по три у нас получится. Не страшно. И перец горошком по примерно 15 штучек. Перца мало не бывает. Затем наши яйца. Маринад, в принципе, же самый. Специи, точнее, к маринаду. Единственное отличие, перец молотой, э, сладкая паприка, не острая. Также раскладываем по баночкам. И перец молотый мы высыпим не в банку, а высыпим в нашу воду, когда мы будем делать маринад. Для чего? Для того, чтобы перец, как бы специя сухая, она в воде раскроется и даст свой вкус и аромат. Что мы делаем дальше? Мы раскладываем наши ингредиенты. Э, сарделки. У нас э, два вида сарделок. Ну, такие они бля... толстые, даже не улазит. И маленькие, другим, другой, другие сарделки. Скажу, что порвались. Не страшно. Яички. Яйца под 6 у нас. Яйца влезли легко. Не как сарделки. Все хорошо. Ребяточки, мы упаковали наши баночки с сарделочками и яичками. Сейчас мы туда добавим наши сопутствующие ингредиенты, так называемые перец чили домашний, вот у нас еще есть вот такой ялтинский какой-то, то все домашнее выросло, ну острый, хорошо острый такой делим перцы пополам и Раз... и раскидываем по баночкам. Теперь здесь для острый. Я нисколечки там не преувеличиваю. Вам. Такой хороший прям. Сюда зеленый, сюда зеленый, красный, зеленый. Ну сделаем острый. Одни яйца, одни, одни сарделки. Чесночок. По зубчику. В каждую баночку. Маринованные соленые огурцы и добавляем в сарделки только наши. Кстати, огурцы э, любезно предоставила нам теща-оператора. Поклонные. Очень вкусные. М -м -м. Просто божественные. Спасибо огромное. Мы рады всегда помощи Любезный, предоставленный нам. И лучок репчатый тоже с огорода любезно предоставили нам для нашего видео. И тоже аккуратненько раскладываем по баночкам. Все мы добавили. Ну ладно, чесночок кинем сюда еще в наши яички. Как бы яички по свободнее у нас чувствуют э, себя. Колбаски... Полотничком все забито. У нас два сегодня маринада. В частности, к яйцам мы будем использовать яблочный уксус, а к колбаскам нашим мы будем использовать винный уксус. Виноградный. Приступим к приготовлению наших, эм, нашего маринада. Что для этого нам понадобится? На литр яиц мы используем яблочный уксус. Идет 150 мл. Для этого мы берем Мерник. у нас две банки по 0,5 и наливаем 150 миллилитров для наших сарделек мы используем винный уксус и тоже наливаем 150 мл. долгий процесс вот, все мы налили наши 150 миллилитров Тут 250 соточек осталось на утро. Соточек на утро, всегда хорошо. И добавляем уксус наш другой марина Для сарделок. Мы добавляем нашу сладкую паприку. Для яек нам нужно побольше. Сейчас я посмотрю, подождите. Эй, да, эй, да, эй. ты 2-2, а не а, туда. Да, две туда, две туда, две такие, две такие. И мы добавляем в наш классический маринад по две ложки соли в яйки и в сардельки. Аромат пошел уже, кстати, чувствуется, пахнет. Интересно было сейчас вином и сахара добавляем тоже две ч... столовые ложки. Без горочки. Ну, так. Как бы масло маслом не испортишь. Сюда и сюда тоже две. В принципе, маринад ну, достаточно одинаковый. как бы С яйцами еще можно экспериментировать как угодно. Все, что угодно можно добавлять. Любые красители туральные, там, свекла, не свекла. Все, что угодно. Мы не делаем пластику. Мы всегда делаем классику. Да, кстати, и забыли мы интересный наш ингредиент. Никуда же без рассола. В России без рассола никуда. Маринад для сарделок. Рассол огуречный лучше, конечно. Ну, так 150. На глазок. Добавить на глазок всегда хорошо. Наши маринады насыщаются... Обалденный запах яблочно-винный у нас тут в помещении. Ждем закипания. Для вас секунда, для нас мгновение. Все, увидимся. Один маринад закипел, второй ждем. Что-то он не кипит. Ну, сейчас его дров подкинем, он закипит на четверочку. Закипел наш маринад для иичек. До краев. Все, чуть осталось. Естественно, накрываем крышкой и ждем минуточку. Ой, какой аромат винный, вообще так сшибается. Ну, не представляете. Закипает у нас маринад для наших сарделок, так называемых, любезно предоставленных магазином. а не кем мы еще. И мы им заливаем тоже наши баночки. Сарделок меньше воды надо, естественно, Но мы сделали запасом там и там и накрываем также крышечками. Аккуратно обратно выливаем, ну не страшно, что упал лучок там, перчик, еще что-то, как бы все вернется на свои места, главное чтобы яички не упали. Когда яички падают, ну, не очень хорошо. И также выливаем вторую баночку. Опять же лучок у нас камикадзе. Ну, ничего страшного. Четверочку даем. Крышечки накрываем. Сарделки открываем. И такой же процесс у нас с сарделками. Ммм, какой вкусный колбасный. Аромат у нас. Ждем закипания нашего маринада. Заливаем наши яички. М -м -м. Прекрасный аромат. С лучком, да? Постараемся. Оп, есть. Оп, есть. И закрываем наши баночки. Кстати, саделки местного производства, не там какого-то московского, столичного. Вот, естественно, у нас остается там и там рассол. Мы взяли с запасом, ничего страшного. Немножко у нас тут все провелось. Как говорится, кто в работе не испачкался и не ошибся, тот не работал. Так что у нас все по-честному. Чуть-чуть сардельки лопнули, но это я виноват. Вот в этой баночке, допустим, я их крутил, вертел, и они лопнули. Ну ничего страшного. Яички прекрасно смотрятся, красивые сардельки красивее, вот эти особенно. Там-там. Вот наши красивые заготовки, интересные такие получились. Так, мы открыли наши сарделочки, открываем наши яички, О, полегче открылось, М -м -м. маринад, вот из-за паприки, смотрите, она цвет немножко прозовела, плотненькая получилось. и наши сарделки достаем, сейчас будем пробовать, что у нас и какой итог, а, начнем с яичек, Вкус. вкус консервации реально, ну яйца присутствует вкус, но консервированные яйца, да круто смотрятся на вкус, ну необычно, но будто ты сразу съела огурец и яйцо. Пробуем нашу сардельку, результат такой же. Вкус сарделки и вкус маринада. Естественно, мы все запьем пивком. Божественная подвива. Эта бомба просто заходит. Если взять наши ингредиенты, которые мы вместе консервировались есть. яичко тут, кусочек сарделки, нищах это за 5 дней малосольные так говорят если у вас это простоит полгода-год я думаю точно не испортится потому что есть у нас вы знаете можете заметить в Китае тысячелетние яйца так называют как-то их подобное И вот они вообще в земле гниют созревают там подобное у нас всего лишь 5 дней очень вкусно Пиво вообще заходит на ура. вот Это просто слово. Просто можно запивать, не не, не прерываюсь. Наш батон удался. Кто победил, решать вам. Мы довольны. С вас лайк. Был Демат с вами. Как всегда, оператор Антон. Всем добра, улыбок побольше. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.